Всем привет! Вы смотрите третье видео из серии коротких видеоуроков, в которых я даю советы по настройке и рассказываю, как начать пользоваться торговой платформой NinjaTrader 8 с нуля от момента скачивания установочного файла и до выставления сделок. При запуске Ninja на главном экране программы в нижнем левом углу вы видите серый кружок. Это индикатор подключения к серверу. Если у него серый цвет, значит мы никуда не подключены. Если желтый, то идет процесс подключения, если зеленый, то мы подключены к серверу и можно открывать график и начинать торговать. Также вы наверняка помните, что в первом видео, где я рассказывал о том, как скачать ниндзю, я использовал сервис временных почтовых ящиков для того, чтобы начать регистрацию на ninjatrader.com. Так вот, после того, как вы скачали себе установочный файл, на почтовый ящик придет два письма. В Первым будет просто приветственная речь от NinjaTrader Brokerage. А во втором они вам пришлют данные для доступа к демо-серверу. Открываем письмо с демо-доступами и видим среди всего текста два интересующих нас слова. Username и Password. Отлично, логин и пароль есть. А где их прописывать? Сейчас расскажу. Открываем ниндзю и первым делом проверим лицензионный ключ. Для этого выберем пункт меню Help и затем пункт License Key. Такой ключ, который вы сейчас видите на экране, это стандартный лицензионный ключ, с которым устанавливается торговая платформа NinjaTrader 8. И этот ключ позволит запустить демо доступ. Жмем ОК и выбираем пункт меню Connections, чтобы начать настраивать демо. В нижнем правом углу видим ссылку к конфигу. Жмем ее, чтобы открыть окно настроек, аккаунтов и соединений. В сексе Available прокручиваем список до пункта NinjaTrader Continuum и дважды кликаем левой клавишей мыши, чтобы добавить ее в список configure. После того, как он добавлен, мы можем начать в секции Properties настраивать соединение. Первым делом дадим понятное название этому соединению и выставим чекбокс, чтобы Ninja после запуска автоматически коннектилась по этому соединению. В поле Username и Password мы вставляем те данные из письма от Ninja Trader Brokerage. Дальше все чекбоксы оставляем как есть и жмем ОК. OK. После этого нам покажут дисклеймер, жмем ОК. Чтобы проверить, все ли настроено правильно, выбираем снова пункт Connections и просто кликаем по новому соединению с тем именем, которое вы сами дадите. Индикатор в нижнем левом углу экрана стал желтым, значит идет коннект. Чуть-чуть подождем и он стал зеленым. Это значит все настроено правильно и можно уже проверить и открыть график какого-нибудь инструмента. Но это уже тема следующих видео. А на сегодня это все. Не забываем подписываться на канал, сжать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, писать комментарии и лайкать или дизлайкать это видео. До встречи в следующих видео.